Седьмая часть, седьмой фрагмент задачи D2. Мы приступаем ко второй части решения, ко второму, точнее, варианту, который нам требовалось решить. Теперь на нашу точку R, имеющую радиус-вектор R, вот наша точка M, значит, на нее действует, это ее радиус-вектор, соответственно, на нее действует центральная сила P, как мы выяснили в первом случае, сила тяжести G, ну и на нее действует сила сопротивления, если, допустим, у нее вектор скорости направлен куда-то, вот, например, туда, вектор скорости v, то еще действует сила сопротивления движению, то есть в радиусе вектор... от сила r. Итак, вот под действием этих трех сил, раз, два и три, движется наша точка, то есть сумма нашего уравнения движения, m равняется mR2, то есть ускорение, в данном случае имеет такой вид MR2' равняется значит, что там? P плюс R плюс сила тяжести G. Напомню, что сила сопротивления у нас в данном случае всегда что... По модулю прямо пропорционально. Вот у нас это уравнение. По модулю она прямо пропорционально, о чем говорит, значит, вот этот коэффициент постоянный. А по направлению вот этот знак минус всегда противоположно скорости. Итак, если мы запишем имеющиеся у нас данные, mr r2' равняется p у нас, равнялось чему? Минус c. На R. R у нас чем уравнялась? Минус альфа R с точкой. Ну и мин плюс сила тяжести что? M, G. Что это у нас будет такое? У нас это будет следующее уравнение. Опять-таки в проекциях. На оси давайте спроецируем. Мы перенесем сразу все силы. направо mx 2 штрих, ну то есть они уже у нас минус Cx. минус альфа Х первая производная. Так на ось Х, ось Х это у нас горизонталь, Ж не проецируется, то есть равно нулю проекции. И соответственно вторая проекция на вертикаль МЗ2 штрих равняется минус СЗ минус альфа z штрих минус минус Z все получили теперь опять таки пойдем к традиционному виду во первых перенесем все на лево mx 2 штрих плюс cx, ну, вообще-то по порядку, по традиционному математическому, значит, сначала в первую вторая производная. то есть в порядке уменьшения произведения. Плюс cx равняется 0. И здесь у нас что будет? z 2 плюс альфа z- плюс cz равняется минус z. Вот это уравнение делим, естественно, на m, чтобы избавиться от... Что при старшей производной у нас множитель 2 единица плюс альфа на m значит x первая производная. Плюс c на m умножить на саму функцию неизвестную, в данном случае проекцию. Радиус вектора на ось x. Дальше что? Z2 штрих плюс альфа на m? Z штрих плюс c на m. Z равняется минус G. Мы получили опять что? Линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. Только вверху у нас будет что? Однородное уравнение. А внизу опять у нас будет что? Неоднородное уравнение, поскольку правая часть у нас не равна нулю. Итак. Опять-таки в традициях записи этих уравнений давайте обозначим альфа на m как удвоенный коэффициент перед первой и c на m обозначим через как у нас, у нас и был обозначен через k квадрат. Соответственно уравнения примут такой вид x2' плюс 2nx' плюс k квадрат x равно нулю, и здесь что? Z2' плюс 2 n z' плюс k квадрат z равно минус g мы имеем значит все то же самое, что делали мы в прошлом уравнений. Теперь у нас обратите внимание, составляем вот для первого уравнения нашей системы однородного характеристического многочлен, то есть r квадрат плюс 2nr плюс k квадрат. И его мы раскладываем на множители. В данном случае мы можем разложить с помощью там, допустим, дискриминанта. То есть R1,2 у нас чему будет равняться? Минус B, минус 2N, плюс-минус корень из B2, то есть 4N2, минус 4K2, делить на удвоенное на 2A, то есть на 2. Ну или минус N, плюс-минус корень из N2, минус k Квадрат. Теперь обращаю внимание, что у нас n и k соответственно они чему равняются? n у нас альфа делить на 2 m а k у нас c деленное на m. То есть мы видим, что n у нас равняется. Вот здесь, если мы подставим... Ну, 2n давайте вычислим сначала. А, я теряю из виду очень часто этот неудачный цвет фона. И у нас? Вот он у нас. Ага. Альфа на m. Вот здесь вычисляем. Давайте я другую возьму. Цвет. Альфа на m у нас... Альфа равняется 2 m равняется единице, то есть у нас альфа на m равняется 2 делить на единицу, откуда n равняется единице. А здесь c на m у нас чему равняется? c у нас равняется 4 делить на единицу, откуда следует значит, что k равняется 2. Таким образом, мы видим, что n у нас что? Меньше n меньше k. Соответственно, вот этот корень у нас будет какой? У нас это число будет каким? Отрицательным корень будет. Значит, это число у нас будет какое? Мнимое. То есть, у нас эти корни, они какие? Они мнимые. Z1,2. Ну, стоп, это не Z1,2. Это Z1 и сопряженный. Z1,4. То есть, у нас один корень. Его, опять-таки, возвращаясь к теории, которую я объяснял выше... Это что у нас? Значит, соответственно, P1 у нас будет равняться минус N, а Q1 у нас будет равняться корень из N квадрат минус K квадрат. Применяя нашу теорию, соответственно, э мы можем сказать, что... Ну, напоминаю, мы разложили фактически на два множителя, на r минус давайте мы вернемся к решению в следующем фрагменте